Привет, любители мира, литературных гениев. В этом коротком видео я расскажу вам о всех навыках персонажа из аниме БСД Фрэнсиса Скотта К. Фиджеральда. Приятного просмотра. Кстати, ничего, что мы приземлились прямо на проезжей части. Личность. Фиджеральд из аниме очень похож на персонажа произведения его же прототипа под названием Великий Гэтспи. Оба персонажа высокомерные, чрезмерно уверенные себе люди, которые не прочь похвастаться своим состоянием. Модель ограниченной серии, сделанная на заказ и украшенная бриллиант. Скопия с таким характером, они все равно исполнены решительностью и трудолюбием. Они сделают все, чтобы получить то, что не хотят. Когда агентство отказалось продавать разрешение, то Фрэнсис все равно не унимался. Уходя из агентства, он пригрозил директору, сказав ⁇ Я всегда получаю то, что хочу ⁇ Получилось так, что Фрэнсис наделал немало проблем для сотрудников агентства. Но только с выжившими. Фрэнсис уверен в том, что за деньги можно купить почти все на земле, но, как мы знаем, это не всегда так. И да, смотря на него, можно подумать, что он родился богатым, однако это не так. По его же словам, изначально он не был богатым. Хоть Фрэнсис является антагонистом, а местами антигероем, он не настолько плохой человек, как может показаться. Фиц заботится о своих подчиненных, делает все для их безопасности. Также он сильно любит свою семью. Все здесь принадлежит мне, поэтому я больше не позволю страдать моим людям Умственные способности. Ясное дело, что Фрэнсис не глуп. Благодаря своему уму он является владельцем трех корпораций, пяти отелей и авиажид компаний. Я владею тремя корпорациями, пятью отелями, авиа- и железнодорожными компаниями. Мистер Фрэнсис. Получается, Фиджеральд – компетентный финансист, инвестор и бизнесмен. Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. В этом плане Фрэнсис тоже похож на Гэтспи. Оба сделали состояние, но неизвестно, откуда оно взялось, не считая преступной деятельности. Кроме финансовой грамотности, Фрэнсис является неплохим стратегом. Он готов забыть о давней вражде для своей выгоды. Так он сотрудничал с Дозаем, чтобы найти Достоевского с помощью «Глаза Бога». «Мне нет дела до потерянных денег». Но дарить их крысам я не намерен. Ну и конечно, отмечу его лидерские качества. Не каждый сможет быть главой организации, где большинство сотрудников, если не все, одаренные. Североамериканская организация одаренных. Разве слухи о гильдии не городская легенда? Пособность Эспера. Фрэнсис и без своей способностей физически сильным, если смотреть на его характеристики. Рост 191 сантиметр, а весит 88 килограмм. Да, не гора мышц, но хорошо сложен. Да, Фрэнсиса огромное преимущество. Только взамен на силу нужно отдавать что-то. В случае Фиджеральда он отдает взамен деньги или же драгоценности, которые стоят денег. И не только драгоценности, можно использовать и акции. При активации деньги исчезают, делаясь в силу. Способность называется Великий Фиджеральд. Принцип дара чем больше отдаешь денег, тем сильнее становится Фрэнсис. Улучшаются ФИЗ, сила, скорость, рефлексы и сопротивляемость к другим силам Эсперов. Способность. Великий Фиджеральд позволяет мне получить физическую силу, равную потраченным деньгам. С помощью 10 тысяч долларов Фрэнсис молниеносно впечатал в стенку Ацуши. После он потратил 100 тысяч. Тогда он снова отправил Ацуши в полет, сломав стенку. При 100 тысячах его тело покрывается зелеными узорами. Наверное, напоминая доллары, в таком положении сил Фрэнсис без особого труда держал голыми руками рассеянного Акутагавы, попутно давая ему сбучку. При второй встрече Акутагава покрыл себя броней, а Ацуши вошел в гибридную форму. Фрэнсис дрался с ними на равных со 100 тысячами. Затем Фрэнсис начал говорить слова Доминика Торетто и тратя все свои состояния. Теперь разница в силе была ощутима. Фрэнсис стал куда мощнее и отделал Акутагаву и Ацуши. Но в конце концов он проиграл. Чуть позже объясню почему. Круто же, сила деньги, правда в этой способности достаточно слабости. Начнем с того, что нужны деньги и не малые. Будь это дар у бедняка, то адар никакого толка не будет, благо Фрэнсис очень богат. Но, даже будь таким же богатым как он, у Дара имеется слабость. Кроме деньги равно сила, есть еще деньги равно время. По этой причине и проиграл Фрэнсис в противостоянии Ацуши и Акутагавы. Например, Фрэнсис конвертирует 100 тысяч в силу, и чтобы эффект силы длился, нужны деньги. В конце Федераль потратил все деньги, чтобы поддержать Эфикдара. Но, увы, не хватило даже ему. Я снова сделаю тебя счастливой. Согласитесь, неплохая способность, если вы миллиардера, который зарабатывает на постоянной основе. А если вы статист, то нахрен не нужная способность. А вот это прикол был бы, если Фрэнсис потратил бы миллиард, а Дазай тупо отрубил бы ему удар. На этом заканчиваю свои видео. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Предлагайте про каких персонажей делать обзоры, их сил и навыков. И да, Данте, сделаю я про Киару, только не сейчас. Сперва нужно посмотреть все это аниме, да и руки на столе держать. Всем до скорой встречи.